Человек, которому хотите позвонить, временно недоступен. Алло. Алло. Алло, привет. Алло. Поздравляю тебя с днем рождения. Алло. Алло, не, алло. Ты меня слышишь? Не, алло. Слышишь меня? Перезвони. Алло. Теперь слышно? Да. Ну, поздравляйте с днем рождения, счастья тебе, здоровья, всех благ в жизни. Ну, спасибо. Как живешь? Нормально. Как батроша? Большой уже. Большой? Угу. Ну, скоро в школу пойдет, там в 7 лет, там в шесть половиной, не знаю. Будет шесть. А, будет шесть. А, Настя, я давно хотел задать вопрос, а у тебя есть где-то, оставшиеся в твоей памяти, там такое видео, Это когда еще мама приездила в Киев, ты вместе с ней там не знаю, и подрошла на утреннике, в детском садике, они поют там песню, там на украинском, Новый Рик там какой там, это все, День Святого Николая там, ну, есть у тебя? Ну, наверное, есть. Я просто я бы мама после своего планшета удалила, я бы хотел бы не успел перекинуть там это. Я хочу, чтобы ты мне это видео прислала, и я чтобы ее загрузила свой носитель там, чтобы на память, потому что это видео хорошее, мне понравилось, там где Мароша по это поет, там все дети поют про Новый год там на украинском. А, <Ukraina> У нас есть, да. Да, да, да. Хорошо, да. Я тут с братом разговариваю. Поздравляю с ним рождения. Как у вас там погода? Погода сегодня отличная погода. Сегодня у нас солнышко. И у нас тоже такая вот в мае хорошая, такая жаркая там, хотя а да, Получилось надо... только сегодня тепло. Она... Да, и у нас тепло. Вот-то холодно, вот, вчера было очень... Вот эти вот все эти вот люди, эти вот все, как это называется, не знаю кто, там правительство или кто-то, еще какие-то синоптики, вот они нам делают погоду. Лишь бы вот, представляешь, лишь бы нажать на какую-то кнопочку и сделать погоду. То дождь, то пасмурно, то не пасмурно, то холодный ветер, то не холодный ветер. Они все время делают нам погоду, понятно ли, чтобы прочистить там траву там. О, привет, Бадошкин. Смотри, кто там? Привет, Антон. Привет. О, уже говорить умеешь. Как ты дела? Отлично. О, О а что ты такое нарисовал? Облако? Да нет. Это такие колячки-малячки красивые. А, ну похоже на какое-то красное облако. похоже. Красноцветное. О, еще фонарик у тебя. Ну-ка, включи. Я его включил. И... <м gospel> а. Не а. включи. Да. Вес? Ясно. Подорожкин. А ты помнишь, когда-то вот, когда это было в прошлом году, в декабре, перед вот Новым Годом, День с Николая, когда ты еще в садике был, помнишь, когда ты был одет в такой костюм штурмовика, Мезязных войн? И ты со своими детьми на украинском пел про Новый год в детском садике. Такое помнишь? Нет, не помню. Но я помню, было такое видео, а я хотя бы попросил твою маму, мою сестру, прислать мне это вот видео. Я просто на такое хорошее показалось. Я думал, это видео так сяк, но на самом деле это хорошее видео. Вот. Просто захотелось свою память там. У меня вот еще 13-го был день рождения, не исполнилось 17 лет. Вот. А ты это, День рождения! Да, спасибо. Ну, точнее, с прошедшим уже. Вот. Прошедшим. Так вот. Это Ну а как ты, Бадрушкин, спишь? Интересно. Не очень хорошо там. Ты хоть ничего не болеешь? Нет. Ну правильно, чтобы ты не, не болел, потому что сейчас где-то такая пандемия, такая вот коронавируса, потому что это ж опасно, это нельзя касаться лица, там рта, носа, там особенно особенно лица и нельзя грызть ногти там, чтобы это все, потому что ну, можно заразиться легко, это ж пандемия. Да, да. Общаешься с Антошей, общаешься. Это самое. Матуша, а ты помнишь, я тебе напомню это. Вот. Я, конечно, я же уже сказал, что там было такое видео, где ты ж поешь с детьми про Новый год. Там это мама снимает на, на, на какой-то смартфон или планшет. Там это все. Там и все. Она там ей это нравится. Там это. Вот, ну короче, вы там пели, там это было в вашем детском садике, вы вокруг елки, там все остальные дети там были, но я, я-то я, я, я, я, ну, я помню-то. Ты там вряд ли помнишь. Ты, вот. ты про монтасоре мое. Да нет, ну, костюм штурмовика. Какой монтажри? Вот молодой. А! Э, это не за створена, это мой штурмовик. Так да он тебе и сказал штурмовик. Вот а? он вот год ты был в штурмовике. Точно, не забыл. Да. И ты, главное, еще был в маске. Правда, тебя мама попросила маску вот так вот сделать, вот так вот, чтобы тебя было видно. Потому что не видно было тебя. Знаешь, подороша, у меня, у тебя, повторяется такая же судьба. Вот все один в один. Вот ты вот на утреннике в детском садике, в таком вот э, костюме штурмовика, вот, правда, маска у тебя на голове, такая, чтобы тебя было видно. И у меня тоже, когда-то был утренник, конечно, но это было не в школе, не в детском садике, а когда-то даны давно, я тебя напомню, это было давно еще, э, как это сказать, в Леонардо есть такой вот э, спортивный. Это, сказать, центр, где да, он даже сейчас существует, там бассейн, там тренажеры, там, и там собрались все дети с родителями, родители сидели там, на, это, сидели там, а дети выступали, я тогда еще был толстый, это такой толстый, как вообще, как, как бочонок. Вот, и был одет просто такой свитер, там, это свои там, это штаны там, это то есть брюки. Вот, и главное бы, у меня маска была такая вот, маска у меня была кота, настоящего такого белого. У меня где-то там, где-то осталось там где-то в Киеве, На где-то там лежит, непонятно где. Вот. Но я, конечно, был, у меня маска была не на вот так, вот на голове, чтобы у меня было видно, как тебя. А просто была это, я просто решил, как бы. Наставил на то, чтобы у меня маска была на этом. Но мне все равно было узнать там. Там было на этом утреннике Леонардо, там, там Маша и Медведь, там это все одеты, там Маскарад. Там была какая-то пират, их это Дед Мороз, там мы там играли, там тянули за веревку, кто сильнее там. Ну короче, а у тебя все, все повторилось в один в один, правильно? Ты же мой племянник. Вот. Повторилось все один в один, ну, правда, конечно, ты был в костюме не кота, а штурмовика, и маска была у тебя не на лице, а на голове, чтоб тебя было видно, ну вот, что и требовалось доказать. А, вот. а ты знаешь, что э, у меня э, там э, в глазах есть? Я просто сетки там в глазах у меня в маске на штурм, в штурмовике. А, ну да, ну понятное дело. А у меня вот на этой маске, когда-то это было, нас, на, это вот такие Леонардо в противной У меня была маска не сетка штурмовика, а просто были, были видны глаза. Вот. Короче, все повторялось. А ты помнишь, подоша, как ты был маленький такой? Это еще, когда ты приезжал в 2015 году. Там, Это. Твоя бабушка, моя мама, это тебя носила на руках. Помнишь такое? Не помню даже. Ну ты не помнишь, но я тебе, я тебе это напоминаю просто. Что ж там еще? <свист> ты, это, тебе, тебе же понравился самый утренник в детском садике? Новый... Понравился. Ну вот. А мне знаешь, я тебе еще могу напомнить, потому что ты не знаешь. Вот, вот в своей школе, когда я был вот маленький, когда я вот в своей ночной школе, ШДС Калинка, в Киеве, на улице Алексейской, когда-то были вот утренники в школьные, там неважно, там это все, то я тоже был в Маскараде, там я был в, когда в костюме кота в сапогах там. Был такой шляпа, там эта да, маска та самая белая, которая был на утреннике в Леонардо спортивном центре. Вот, короче, я был в костюме этого, это, это. мы там стихи рассказывали, это все. И представляешь, нам даже на утреннике давали стихи, чтобы учить это в нашей начальной школе. Наверное, и тебе тоже, когда ты пойдешь в школу, тебе будут давать такие стихи, чтобы ты, бы, чтобы ты их учил там и рассказывал на утреннике. Вот. Да? Угу. <серкут> Вот, ну вот я и говорю, а знаешь, хочешь при... еще один прикол в, в, в, в том, что некоторые другие дети, мои одноклассники, <coughs> одевались там в многих там таких там пиратов, там всяких там. Один, конечно, мой одноклассник, там из школы, который уже учится, это, вот Вова, М Марушин, какой-то Маркушин, да. Вот он оделся в медведя когда-то, но он не сейчас, а тогда, еще. это было давно еще, это было прошлое десятилетие здесь, сейчас Бодроша будет кушать, Бодроша, давай, Антоша и Бодроша, ну я уже покушал, я просто это, Антоша и Бодроша, ох как ты Бодроша хорошо питаешься, это что у него, каша, да, да. молочная угу. я тоже ему молочную кашу, иногда, вот, а ты Бодроша помнишь, когда ты смотрел, кушай, кушай, ты помнишь? я тебе буду рассказывать просто, ты помнишь, когда ты смотрел фильм, я даже показывал твоей маме, своей сестре. Я... Uh, ты знал, что... Я не понимал, что ты говоришь там возвращение в прошлое. Я не ты, конечно, я быстро говорю. Вот, возвращение в прошлое в поисках изломанного времени. Изломанного времени в поисках изломанного времени. А, изломанного? Так скажи, возвращение в прошлое. Ну ты когда ты его слышала, его в В поисках изломанного в времени. Изломанного времени. А, Самый пойду, первый сезонного фильм. Сезонного сезонного. Вот. А, вот. Ну ты, конечно, знаешь, это точный факт, что ты, я не помню, помнишь ты это или нет, но ты смотрел его с открытым ртом, потому что, наверное, тебе понравилось. Вот. Знаешь, что я потом начал снимать продолжение Бадоши. Возвращение в прошлое два подземелья крепости. Возвращение в прошлое два подземелья крепости. Продолжение. А, так как первый фильм Возвращение в прошлое в поисках основного времени мой понравился. Вам и моим одноклассникам. Вот. Это я решил снимать, снимать продолжение. А знаешь как, все, все началось с того, когда я начал снимать э, с канатной дор дорожки, когда я поехал с родителями на экскурсию. Это было еще лето 2018 года. Вот. Это было на горе Айпетри, когда, когда нужно подниматься было на гору не пешком, как обычно, как мучаются люди, когда ленятся тратить деньги на канатную дорожку. Вот. А такая канатная дорога такая, когда автобус двигается такой вверх по... Это все вот так вот. Это. И я с высоты птичьего полета снимал лес, вот, и было красиво, вот. И даже считается, что вот я сейчас снял и закончил давным-давно там месяц назад фильм, который называется как Возвращение в прошлое, Возвращение в прошлое 4, Возрождение сугдеи, потому что я помимо того, что еще после второй части снимал еще и третью, которая является последней частью первой трилогии Возвращение в прошлое, трилогии, вот. Это первая, а потом я решил снимать продолжение, вот это вторая трилогия Возвращение в прошлое. Это является как фильмы ремейки этих вот старых трилогий, почти будет позвонить один в один. Но, но в сиквеле четвертой части, аж пятой части, в пятом сиквеле, там будет э, одна сцена, которая будет точно повторять некоторые из всех. Вот, например, начало фильма. Вот начало фильма ошлое в прошлое, в в прошлое два подземелья Крепости, Сиквел первого. Там начало было показано там такая вот с высоты птичьего полета лес, который двигается. Ну ты знаешь, такой высота птичьего полета? Ну, с птичьего полета, с высоты, когда там летишь, вот как видит птица, когда она летит над этим всем. С высоты птичьего полета. Вот. вот. А вот в пятом э? фильме а? там будет показан вот почти то же самое, только с высоты пти пти птич птичьего полета не лес, это весной и летом, когда солнце и снег, там зелень. А там будет показан с высоты птичьего полета лес зимой. Понимаешь, моя мама, твоя бабушка э ездила на Донбай. На Донбай ездила. Она ездила туда, вот, и я попросил ее как бы снять несколько таких вот с этих сцен и дублей со высоты пти птичьего полета канатной дорожки на Домбая. Она ездила на Донбай. вот, там очень холодно, там лыжи, там лыжный курорт, там это все. И со цветы птичьего полета канатной дорожки она сняла лес, правда, не с, который идет не вперед, а назад почему-то. Но там ну, тоже, если, если сделать обратную съемку, то можно сделать так, такой как это, Ну то есть это фильмы ремейки. Как перезапуск, а, а, копирование. Ну вот, ну понятно. Если ты пересмотришь фильмы, это, это, свои, там, это то, то, то, то все поймешь. И кстати, подроша, ну что тебе там? Это что же еще у твоих там фонарика у тебя есть там? Там, ну, среди твоих игрушек, там, этих всех, что у тебя там есть. Не мой твой! Это не мой фонарик. А чей? Это не мой фонарик. Uh, это.. Я сейчас у бабули с дедулей это дедулин фонарик. Просто взял mm -hmm, да. у них там в Молодец. ящички. Бабули с дедулей. Ага, <с хорошо. А ты знаешь, Похож... я хочу напомнить еще. Ты знаешь, ты, ты когда-нибудь видел э, саму свою прабабушку? Светлану. Это вот мою, мою бабушку. Вот. Это, это бабушка Света. На самом деле для тебя она твоя прабабушка. Вот. Она бабушка твоей мамы. И она мамина Мама, то есть это, это твои бабушки, мама, вот, твоя прабабушка, особенно моя бабушка. Вот, бабушка Света такая вот. Она же она, знаешь, она, она, конечно, покойница уже, но ты знаешь, что она от а ее видел, хоть. Интересно. Ну вот, и она вот твоя прабабушка. Да -да -да -да -да. Бабушка Света. Вот. А что? И даже считается, что. И даже твоим прагедом знаешь, кто является? Я тебе скажу, кто. Николай Журавлев. Это мамин папа. Как и мой. Это это твой дед. Ой, то есть прадед. Он мой дед, конечно же. И дед э, твой, это, твоей мамы. Моей сестры. Вот, он твой дед. Он уже покойный. Хочешь, я покажу его фото? Вот, смотри. Вот, смотри, сейчас, вот. Тут не видно. Вот, он твой дед. Я понял. Спраги точнее. Знаете, настя, настя, Вот. Ну, конечно, помню. Это самое. А что за бабушка и дедушка? А кто они? Они хоть кто они? Откуда родом? Они из Кавказа, что ли? Или то же самое, что и Мурат? Нет, это э, Виталий. А, -а, -а, -а. а кто они украинцы? Родители. М -м, ну понятно конечно а, ну что там тетя Мила интересно она жива еще или нет? да, да я с, да. с ней очень давно не общалась вот. Батоша вкусно тебе? тебе вкусно? что? ну потому что ты ешь ты про что? вкусно да а ты знаешь подожди я тебе конечно ну, родословную я тебе уже все рассказал. Я конечно про. И и... Вот. Я конечно про твою родословную там про деда и про твою бабушку там Николая и Свету уже рассказал. А хочешь я тебе расскажу про свою родословную. Вот. Вот и моя родословная ты знаешь что? Был мой дед и бабушка. Мой дед и бабушка это была Элиза Попцова иосифовна Она в браке с моим дедом, она Савина. А ее девичья фамилия, урожденная она. Она Попцова. Она Элиза Попцова и Но вряд ли что ты, Это, конечно, напарса, что ты ее не видел. Но я мог бы тебе ее показать. Вот. А мой дед Михаил Сергеевич Савинов. Это ее муж. Вот, мой дед. Вот, знаешь, я поведаю такую вот тайну, которую ты не знаешь. Мой дед. Да, молодец. Похоже на какой-то крючок. Вот. И знаешь, мой дед. Да красиво. Мой дед Михаил Савельев был мудр, добрый человек. Вот даже я, и вот я всегда это, знаешь? Ты знаешь, что это было? Я видел во, во сне и своего деда, и свою бабушку, которые уже покойные. Что? Я... Не видишь? А что? Связь плохая? Я тебя не вижу. Ну, я хоть тебя и слышу. Не знаю. Вот это самое. А как, вы, как ты общаешься с дедушкой и бабушкой? Как ты общаешься с дедушкой и бабушкой? Что? Ну, как ты общаешься с дедушкой и бабушкой? Общаюсь? Ну, как они к тебе относится? Хорошо, это как? Ну, это тоже хорошо. Ну, да, вот. хорошо. Ты знаешь? Я тебе поведаю тоже такую тайну. О том, что... Э, ты знаешь? Вот, знаешь, я тебе хочу поведать. И ты помнишь, когда ты родился? Ты, я помню, когда ты родился. Ты родился в 2014 году, или 2013. Вот. ты, ты же когда-то родился. Ты, что, ты, ты хоть что-нибудь видел, когда впервые открыл глаза? Вот, например, вот я могу дать тебе такой пример. Когда, вот когда щенки и котята рожаются. Они же рождаются на свет слепыми и глухими, и это вот, и такие новорожденные котята. Вот, а потом у них открываются глазки. Вот. Вот, вот у нас тоже, когда мы, когда мы новорожденные, у нас тоже открываются эти глаза. Слышь меня? Вот. Вот и когда вот впервые открыл глаза, угу. ты помнишь, что ты видел? А, ну, я, конечно, не знаю. Нет, но я, не я, конечно, помню. не могу этого знать, потому что я же не ясновидящий. Это первое. Вот. Второе. Второе. Я вот... вот не знаю, то, что я видел, когда я впервые младенцем, новорожденным. Или не навороженным, но когда мне уже был один годик. Ты вот ты не знаешь, что я видел, когда впервые открыл глаза. Вот когда я, вот когда я впервые открыл глаза, это Лежа, я что-то видел. Не знаю, то ли это был сон, то ли не сон. Вот, но я видел восход солнца. Вот из окна вот так вот лежу, вот такой вот младенцев. Я еще млад... навороженным младенцем. Ну, что-то почти когда мне был годик. Вот, это было, мы еще жили на Балоне, в доме. На баллоне, в доме, в Киеве. Это там. Это там, где река Днепр воссоединяется с Министерским озером, которое уже болото. Вот. И я когда утро, я вот открыл так вот глаза, открыл глаза, и увидел восход солнца. Это знаешь, что означало? Вот, э... я же родился в 2003 году. Вот. И тогда я увидел восход солнца. То есть, ты знаешь, что это означает? Это... Это, это означает, что в нашей семье Тогда еще, вот тогда, это было еще, еще позапрошлое десятилетие, нулевые годы, по которым сейчас все ностальгируют, нулевые годы, 2000-е там, 2009-е там, вот, и когда я вот родился в третьим я увидел восход солнца, свет, это означает, что настал новый рассвет нашей семьи, там, для, для меня, для моих родителей, там, вот. И знаешь, это точный факт о том, что когда я вот родился, ко мне все потянулись, и твоя мама, моя сестра, и бабушка Света, твоя прабабушка, и мой дедушка, э, твой, твой прадед Николай, и... Э, кто же там еще? И бабушка Эля, подсоской линии, дедушка Миша. Ко мне все поднялись. У меня один, дедушка Что? Миша. Ну, у меня есть еще один, дедушка О, Миша. совпадение! Конечно, совпадение, дедушка Миша. Ну, конечно, у нас все один в один. Еще один. Он здесь, э, там... На улице а. Там. Да. А ты знаешь, вот у нас все один в один, не только утренники. Вот когда, это был, когда я учился в начальной школе, это когда-то вот в спортивном центре Леонардо в Киеве, был утренник всех детей там, вот. И я вот это все, и тоже у тебя только в детском садике. У нас, знаешь, ты хоть и мой племянник, Бодроша, я твой дядя, но у нас все повторяется один в один, все. И тебя, и дедушка Миша, ой. О, ты уже умеешь поднимать гаджеты. Да, нет, тогда просто телефон ага. упал. Знаешь, это у нас все один в один. Сказ у меня я... дедушка Миша. И у тебя дедушка Миша. У нас все один в один, хоть ты и мой племянник, но у нас все повторяется один в один и дедушки. Это все. И бабушки, да. Не, конечно. не бабушка. Ну, бабушку твою вряд ли звать Эля. Как ее твою бабушку звать, я не знаю, но ты, ты только мне можешь сказать. Ну, бабуля Элля есть. Нет, бабуля люда. люда. О, люда. Ну, ясно, люда, да. Знаешь, меня, у тебя в твоей жизни, конечно, в будущее, конечно, когда ты будешь уже взрослым в моем возрасте, подросток, как я, конечно, в твоей жизни не все будет повторяться, как, как у меня. Но, возможно, ты тоже будешь э, любить творчество, искусство, как я. Вот я вот полюбил такое искусство, как кино, любительское. Я выбрал себе путь. Возможно, и ты такое, но, может, выберешь. Но, может, даже не кино, а может, художество там какое-то там. Это какая-то там хореография или что-то еще. Ну, может, тогда выберешь. Но ты то, ведь ты же любишь вот искусство. Вот ты вот смотри, ты, вот ты вот сделал такой как такой крючочек такой игручный из резинки. Видишь? Вот. Mm -hmm. И ты вот точно начинаешь привыкать к искусству. А ты знаешь, как я начинал свой путь к кино? И очень просто. Я раньше игрался в там игрушки Лего. Такие вот, такие человечки, там мини-фигурки, там игрался, там там куда-то, например, Эй, на нас напали, на нас напали. И ну да я вот, так сказать, как в театр играл. О -о -о -о. Это кому? Да. Так вот я и говорю подожди, что я раньше начинался свой путь кино, с очень простого. Когда я с бабушкой или я играл в театр, в кукольный такой вот там. Она брала, например, своего этого там, ну таких вот плюшевых э, игрушек, там, например, там этого, например, собачку такую плюшевую и плюшевого медвежонка такого. Мы там игрались, нам это все такое там, то есть именно все начиналось с этого. А потом я делал такое это, что я игрался с этими слега фигурками такими там, например, на нас напали, там это все это. А потом я, как сказать, начинал с того, чтобы рисовать как первые концеп концепты. Ведь ты не знаешь, как я придумал свой первый фильм про машину времени. Я придумал свой фильм про машину времени? Машину, машину времени. Uh, только начиная с того, как я раньше рисовал, такой как, например, там чертежи, как машины времени. Но это не, но не настоящие, так сказать. Концепты. Машину времени, там, там всякие чертежи, там механизм, блоки, там это все. Mm, то есть что-то это все. Короче говоря, точнее в прошлое, в поиск разного времени, самый первый. Это был так называемый тоже как долгострой. А его идея задумалась еще в 2015 году. Вот. Да. А ты когда-то делал театр, ну, театр Майнкрафта. Я очень люблю играть кстати, ну, Майнкрафт, в Майнкрафт. Ну, Майнкрафт, я, конечно, Майнкрафт. знаешь, с Майнкрафтом я не очень дружу. Я больше всего дружу с прохождениями Майнкрафта. Я пытался пройти в Майнкрафт, но там нужен такой сервис, там такая приставка такая, это все. Но Майнкрафт я пытался играть. Я даже, ну, я, конечно, это, когда я лежал в больнице, оформлялся. Там, там было очень много этих пацанов, которые, так сказать, их то, то тоже, которые лишь там гастрей там там, которые это все, они его тоже играли в Майнкрафт. Ну, Майнкрафт, конечно, мне не очень нравится, но чем-то он что-то, но ну, мне чем-то, конечно, Майнкрафт нравится, он что-то в нем есть. Я больше всего, знаешь, я больше всего близок к игре в гонки в гонке. Автогонки. И стрельбу тоже. Ого. Вот. Вот. А ты вот что-нибудь любишь там, например, сказки, боевик, там, что ты еще любишь там, например, из жанра игр? Ну я люблю, я, я больше ничего не люблю, кроме Майнкрафта. Ну какие-то игры там и люблю, как там. Ну, может и полюбишь. Вот. Это самое. Я хочу тебе еще задать вопрос. А это самое. А сейчас скажу, скажу, скажу, скажу. А ты помнишь, конечно, ты не помнишь там. Вот ты был тогда еще маленький. Ты помнишь? Вот я тебе пытался, когда ты приезжал к нам сюда, в Крым, вот сюда вот, это вот квартиру, сюда, в Крым, к нам. Я тогда был маленький, когда еще не умел разговаривать. Был еще такой вот. Вот маленький, когда вот там я делал вот так вот, э, э, -э такой вот все, вот. Еще помните, я тебе показывал такую вот кошку, нашу кошку, такую рыжую мимосу. вот, Показывала. Она как на зло боялась. Она, всегда, э -э, кошки они всегда боятся чужих гостей. Я даже сейчас могу тебе ее принести. Хочешь? Сейчас. Давай. Подожди ты, ты. С тебя. Что? тебя. Я когда-то видел. Где подружкинка? Вот он. Подружкинка! Привет! Здорово. Привет. Здорово. Тоже? Да. Он кушает, ты не мешаешь кушает. ему завтракать? Не-не-не-не, сколько. Да. Бодрошкин большой. Да, он уже говорить умеет. Закройте пожалуйста. Как говорить умеет? Ну давно говорит на Вот смотри, Бодроша. Хорошая кошка такая, красивая. Она выросла. Раньше она чуть-чуть поменьше. Вот, она такая вот, смотри. О-о-о. Увезет, Бодрошкин кот. а? тебя вижу. Мяу. Правда она отстроптивая, конечно, такая вот. Не любит это все. Смотри, Посмотри, Бодроша. Бодрошка, смотри, смотри, смотри. Смотри на Бодрошку. Красивый такой. Вот. Ну иди. Или пусть здесь посидит. Вот. Посмотрите, такая красивая, рыжая. Нам когда привозили, привезли ее, наша медсестра у нас такая, Ольга. Она выращивала котят, у одной кошки родились котята. Правда, конечно, это я не верю в то, что была такая история кошки, как нам рассказывает наша медсестра Ольга. В том, что м -м, это вот Мимосу, а, еще кот ⁇ когда она была еще вот навозженной, ее бросила ее мама кошка. Ее воспитывала эта вот сестра этой мамы кошки ее, ее тетя. Конечно, я не я знаю, что это чуть -чуть все, но не я не верю. Но это вот кошки, родились котята. А. Ну, услышишь там оно там эти эти паузы этой связи? А, а хочешь? Покажу еще какие-то там еще колячки, малячки? Давай. О, молодец. Я, знаешь, я тоже рисовал такие колячки-малячки когда в детстве. Разные. Красивые, да? Да. Давай. Знаешь, подошва, ты... Красиво, да? А. О, да, красиво. Я, знаешь, вот, вот я вот говорю, что, что у нас с тобой, подошва, хотя тебя твой дядя, ты мой племянник, я вот, знаешь, у нас повторяется все один в один. Ты рисуешь такие рисунки, как я когда-то рисовал там всякие, это все, как ты вот это все, как это всякие каляки-маляки, то и бабу, то и дедушку твоего звать Миша, то и это, утренник, там у нас все сходится, и рисунки, вот, вот почти такой же стиль этих вот рисунков, стиль, вот у нас в это, это, сейчас еще что-то есть, у меня где-то вот здесь вот лежит далеко эти, как сказать, рисунки, эти вот концепты всяких там этих э, чудиков. Но не, не чудики, а что-то такое там. Сценарий там... О, у меня же остался сценарий, как зверь проваливался. Хо, хочешь я тебе покажу, как зверь проваливался? Кумультик. Это вот... А ты же не видел его, конечно же. Сейчас, чат. Показываемся, друзья заходит в диагноз, Я... да, но... короче, не справа на Он тебя задерживает специально, чтобы тебя типа, просто стали... У меня да, да. будет ездить. Хорошо. Три минуты. Я просто так вот Я шурит, так Сколько там процентов там батареи? Они показывают? А, ну ясно. А через сколько оно выключится? Через 3 что ли? Один, да. Вот, а, нет! Да. Ну да, видно, что по счетчику. Чат разговора ждите уже три минуты там уже или три часа, потому что мы будем заканчивать подольше. Слышь, Балу, ты меня слышишь? У меня ну у мамы Базов, скоро... скоро ну у мамы садится ну ты конечно изображение тебя того что у тут престановилось и... вот. ну да он скоро, скоро все все хорошо Это про мазницу, мультик? Аааа! Привет! Вот! Ну, я, конечно, не могу тебе показать мультик. Я буквально могу тебя обращать только... Ну скоро уже мир включится, Адоша! У меня сегодня не ты один звонишь, Как? Вот! А, ну так похоже на пушку. Есть! Я... Вот, смотри, вот сценарий, вот этот, как, как сказать, запись. Вот. Хорошо. Кто? Э -э да. Меня. Папа предложил день див дивное. Я сейчас я приду, приеду, он, я Том. Фрагмент из сценария. Да. Вот. Plecat, Là, ]まあ, ты видел? А, ну так уже находим на пушку. Вот, вот и вот сценарий, вот этот, как сказать, запись. Сейчас приду. Ну. А Ножницы возьму. Не баловаться с ножом, главное Ну вот, ну короче, садись и слушай, как сказать Фрагменты, сценария моего мультика Хотя мутики я не могу тебе показать, потому что Там все сядет сейчас Скоро с этот телефон разрядится Вот, ну короче, фрагменты прочитаю Вот, слушай, как сказка В одном тихом лесу Где росла ель Трава и березы С цветами, жили звери Которые жили спокойно и счастливо Каждый жил в своем доме под холмом с... Э, это понятно. Этот... Это, это, ладно. Еле... Это, это, под холмом с крышей. Еле. Жил медведь, который очень любил мед, сладости и был всегда добр. Неподалеку от его дома на пушке лежал. Я тебя не слышу из за родителей. Из за родителей? Да. Вот ну, ты с... слышал а, дом. сюда в комнату. Я в комнату иду с тобой. Правильно, возьми планет. Этот... Я телефон беру. Такой не урони. Не уроню. А зачем ты подушки ложишь? Ну, я А. В общем, аваридаришем. О. Вот, короче, дальше. Э -э могу заново прочитать. Давай. Главное, слушай, не отходи никуда. Вот. Э -э да. В одном тихом лесу, где росла трава, ель, береза с цветами, жили звери, которые жили спокойно и счастливо. Каждый жил в своем доме. Под холлом... С крышей под елью жил медведь, который очень любил мед, сладости и был всегда добр. Неподалеку от его дома, на пушке леса, жил ежик, который был его другом. Иногда приходил к нему в гости. Ежик любил выращивать яблоки и вот... Э один раз посадил яблоко. И почему у него так долго росла яблоня? О, видим, я уже Мне он нужен. Да, Кто? ну не сидя на диване нож. Прости. <эр Likewise> сидя на диване, он должен нож. Я хочу сделать может, надо маску. И <сёжная> вот. Это можно. Дальше. А вот, Дальше. Мне нужно глаза вырезать ну, не вырежешь, я тебе покажу, как вырежу все ножницы. Может не надо вырезать глаза, вырезать лучше пока что только заготовку, вот, которую ты сейчас держишь в руке. Так, Батроша, мне надо телефон уже, все, извини Ну ладно. Я с Антоном еще хочу. Давай, Антоша, давай он тебе перезвонит через 15 минут. Мне надо выйти на связь, и он тебе перезвонит, хорошо? Хорошо, хорошо, Через 15 минут буквально, давай. Сейчас, я через 15 минут Антоша перезвоню, хорошо? Мне надо сейчас сделать три звонка, и все. Так, засекаю время. Засекай, давай.